небольшой теоретический ролик можно ли заменить доску в бане бочки если она сгнила вот теоретически допустим хотя чтобы сгнила доска это я не знаю на слание не поднимать не сушить ее никогда или там не знаю сложно мне кажется уже загубить в конец если пошла плесень ну, обработайте антисептическим маком каким-нибудь то есть все нормально. Ну ладно, значит, здесь смысл просто так, допустим, вот эту доску выбить, взять там кувалду, ее пум-пум. Не получится. Потому что стенки, перегородки в бане, они стоят паз специальный. Значит, что необходимо делать? То есть необходимо будет снять все дверные проемы с бани полностью демонтируется вынуть несколько досок которые фиксируют вот эту вот нижнюю то есть ну, допустим вот эту вот вынимаем досочку до да, боку вот так ее пык, выдернуть вполне реально потом эту значит поднимаем эту тоже поднимаем чтобы эти не упали и здесь вот распорочкой вставляем вот так вот фиксируем поддерживаем пока мы занимаемся с досками перед тем как начать разбор стенок есть. Надо, надо ослабить поручни то есть вот сейчас сухая погода вот они уже немножко даже ослаблены то есть на всех банях есть вот такие вот поручни по бокам идут поручни стяжки то есть их необходимо перед демонтажом расслабить ну, вот, когда погода сухая баня рассыхается да чтобы видите уже между досками небольшие щели Появляется. Это она рассохлась То есть надо немножко сейчас взять Ключ гаечный У меня гаечный ключом У кого-то отверткой большой И подтянуть стяжки, чтобы их прижать И опять баня у вас будет Полностью герметично Подтянута Займусь сейчас, в принципе, начнут сезон дождей Я, наверное, даже геморроиться не буду По этому поводу Посмотрю Вот Дальше, значит, ослабили стяжку Демонтировали проемы, вынули нижнюю доску, которая может через проем убираться. После этого подняли доску, которая фиксирует ее. И тогда уже кувалдой выбиваем доску в одну сторону. То есть здесь сначала ступнули, туда она прошла, нарастили палку, взяли. Туда, чтобы ее по палке уже бьем. То есть и так далее. Доска ушла. Опять же, чтобы не съехались по мере выбивания, вставляем сюда клинышки, чтобы нам не мучиться потом. Готовый такой же брус вгоняем по новой его сюда. И в обратном порядке производим монтаж. В принципе, все реально. как бы, но ну, Займет, я думаю, ну, часа 3-4 должно занять как минимум. А то и на день. То есть... В принципе, вещь геморройная, но все решаемо. Поэтому как бы нет ничего невозможного. Монтаж-демонтаж. И у вас новые полы. Но смотрите, вот лучше ролики, где показывают, как за банями и бочками ухаживать. В принципе, процедура тоже не хитрая, То есть поднять пологи, открыть форточки, проветрить ее, печку с полностью открытым поддувал. И будет она вам служить долго-долго-долго. Ну, как-то так.